О, понимаете? Видно меня, видно сейчас. Одно тепло хочу. попробовать, как оно звучит. Вот как она похоже. Хуже. а? надо.